Привет, друзья! Возможно, кто-то, прочтя название, скажет, мол, куда это вас понесло? Так не вышивают. Да, существуют более удобные способы вышивания на трикотаже. К примеру, я в 99% случаев не буду запяливать трикотаж и, как следствие, воспользуюсь отрывным или отрезным неклеевым в сочетании с клеем-спреем или вообще применю водорастворимый. Но ситуации бывают разные, и не у всех под рукой нужные материалы. И в этом случае придется вышивать на том, что есть. Поэтому в рамках сравнения мы с сырой решили рассмотреть и этот вариант. Для работы вам понадобится клеевой отрывной стабилизатор плотностью где-то 26-38 грамм, трикотаж, верхний стабилизатор, пленка, ну и, конечно, нитки. Положите ткань изнаночной стороной вверх и сверху стабилизатор клеевой стороной вниз. Клеевой слой стабилизатора примыкает к изнаночной стороне ткани. Разогретым утюгом прогладьте стабилизатор. Убедитесь, что он надежно приклеен к ткани. Дождитесь пока ткань и стабилизатор остынут. Запяльте ткань со стабилизатором в пяльца. Следует учесть, что запялить надо максимально точно и так, чтобы все было натянуто. Подтягивать достаточно подвижную ткань и стабильный стабилизатор сори за тавтологию будет не очень удобно. Да, и не забываем про водорастворимую пленку. Ну вот и все. Отправляемся к машине. Пока вышивается, добавлю немного к крайне сказанному. Используйте этот вариант, если у вас под рукой нет других стабилизаторов. Ну или в том случае, если дизайн плотный, небольшой и без одиночных строчек. И по окончании работы стабилизатор можно просто оборвать по краю вышивки. Вышивка подошла к концу. Ничего не стянуло. Я могу смело вздохнуть, потому что удалять стабилизатор между объектами придется не мне. В ближайшее время мы выпустим еще два ролика по вышиванию на трикотаже. Оставайтесь с нами!